Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами выучим испанский глагол QUERER. QUERER переводится как либо любить, либо хотеть. Давайте сначала выучим, как он спрягается. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted. Quiere, nosotros, nosotros. Керемос, vosotros вы, вы, керейз и они, они, вы, керен. либо как хотеть, например, хочу новую машину. Керу он коченуеву, Хочу бокал вина. Керу на купа Хочу путешествовать. Керу биажар, да? То есть важный факт что когда мы используем «керер» плюс глагол, то есть «хочу путешествовать», «хочу тусить», «хочу пить», что-то там еще, это мы всегда используем просто инфинитив, без каких-либо предлогов. То есть «керу бьяхар», «хочу путешествовать», «керу о, шалир», да, «хочу там выйти куда-нибудь либо потусить», «керу байлар», «хочу танцевать» и так далее. Если мы говорим «любить», да? Такеру мучу, я тебя сильно люблю. А если мы хотим сказать, я люблю мою маму, я люблю родителей, я люблю, не знаю, сестру, мы должны вставить между объектом, да, и вернее между глаголом вот этот ТРР и объектом, если я одушевленный, предлог А. То есть, керу А, ми мама, керу А, ми ирмана, керу А. Mis padres. Но, например, я люблю Испанию, quiero Испания без А. Почему? Потому что Испания это неодушевленная, да? Quiero Испания, quiero Русия, Россию, да, люблю. Quiero А, ми мама, quiero А, ми амига и так далее. Давайте еще раз закрепим, как спрягается глагол керу. Quiero, quieres, quiere, quiremos, quiereis, quiрен. Вот и все. На этом мы с вами закончили. Пересматриваем еще раз это видео, подписываемся на канал, чтобы не упускать новые видео на испанском. Испанские уроки не непропускаемых. Не забываем заходить на мою страничку, где вы найдете много полезной информации для изучающих испанский язык. И не только для изучающих испанский язык. В общем, заходите, смотрите и подписывайтесь на мой инстаграм.